Всем привет, дорогие друзья! С вами Фрумикс. И я приехал куда-то в какую-то пустыню. И я тут заметил какую-то решетку. Что это? Я без понятия. Пойду на улицу. Так, нет, происходит? я пойду через верх. Вдруг там какие-нибудь бандиты. Ау. Привет, Индмайк. Как жизнь твоя старая, молодая? Тебе же всего сто 15 годиков. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, что это? Что, это? что за? В общем, слушай, мы тут. же, я же как обычно, мы, я тебе поставляю ресурсы, ты делаешь мечи, броню и так далее, да, Питя? Да, что там у тебя? Ну пока что ничего, э, сейчас я Хорошо, давай. Ой, здравствуйте. Так, сюда, вы... вокруг станьте. Это Нет. возможно эти... Нет. Владикас. Да не трогайте его, паренька. дайте мне... Ай! Да не сняйте вы его, придурки, что ли. Питайте, да, не Паренька не бедобаринка, бедобаринка. Меня зовут... Бравлер Фрумикс. Слоу? Да, Итак, вы не знали о, о таком. Он самый известный бравлер. Если да. известный, то он и... Самый а, известный... В нашем известном городе известных Бравлеров Круницах нету. Ну вы потому что древние Бравлеры. А я вот знаю много разных вот, городов. Да, 4, 5, 5, 5, не, умничай. не умничай. Как у вас тут в городе? класс. М -м -м -м. У меня вот Хорошо. недавно Джесси дорога сбила. Джесси. Я знаю такую Бравлершу. Братья мои, почему вы меня бьете? Да я тоже звали. Мы брали мою собаку, Джесси. Ее дорога сбила. Понятно, дорога. можно быть. Она такая шмашная дорога. Где у вас тут мэр? Мэри, где может быть мэр? Короче, живет э, вот этот... Леон, там спать, короче, ты, наверное, знаешь. Угу. Mm. Угу. Uh -huh. uh -huh. Это что у вас? Типа мэри? мэри? Да. И где у вас мэр? Мэр, мэр Барли, мэр, Сколько в, там в, ящиков? Мэр. Ладно. Вот мэр... О, здравствуйте, Барли. Здравствуйте, здравствуйте. Надо ну, зайдем в ваш кабинет. Угу. Так, я мэр Булл, я объявляю сегодня отпуск. Иди отсюда. Барли у нас. Барли. Я объявляю Бравлеру Буллу отпуск. Барли. Да вы что, серьезно? очень Че, у вас тут есть там свободненькие дома? Да, по чем? отпуска. Че, почем, сколько стоит? Барри какой-то. Барри система завода. Походу он кофе перепил. Так, Барли. А вот. Как ушли, спрашивает ты, мэр? Я, вот он, у, у него немного этот... Пер перекленки, перекленки переставили. Пойдем уходить. Вот. Свободный дом, свободны дом и мне нужна цена на него это там, да, у Шелли, спите, она у нас еще этот, э, да. Банкет. Да, за, за, за, все про город. Вот дом без головы. Рядом Недавно с Недавно в городе казнили, одного. Ладно. Он за роботов был, моему ему бошку. Феррин. А, все. ну тут хоромы, хоромы. Ну да, хоромы. Ну такой дом миллионов, mm. шесть гулгакойнов стоит. Слушай, чё да, ты чешешь? Шесть миллионов буквально. Ну, спроси у Шелли. Шели тебе тоже самое скажет. Нет, Шелли, мы договоримся. Может, скидочку там скидку? Так, Я вижу Шели, бегу до Шелли. Откуда ты знаешь нас? Мы же неизвестный город. Да. Ну, тут у вас одна девочка. Нет, вот Биа. Почему Биа не может быть? Я что, блин, тебе не девочка, что ли? Я что, тебе так, мужик? вы уже сказали то, что она бия. Мы не говорили этого. Говорили, она меня встретила сразу. Она не говорила то, что она Бия. А вот это вот, это 100% Шелли. Да. Потому что тут у вас две девочки, значит, в городе. Шелли в банке, по идее. Так, здравствуйте. Что О, привет, хотите? Шелли. Тут там есть свободненький домик. И типа, сколько там он стоит? 6 миллиардов. Каких миллиардов? Миллионов тогда. Вы офигели? Что за обдиранок? Да, может, может договоримся? Хорошо. Давайте мне 6 миллионов, и я вам дом Договорились? Нет. А что не так? Да иди ты нафиг. Ну ладно, давайте скидку дам. Стойте, глухоманик. Всё, иди в баню. Не хочу. Так, а это что за Дед. Давайте я вам... Ладно, я... ее а -а -а. тут, тут, тут... Тут, где? Тут, тут, тут, тут... где? Тут, где? Тут, Тут, Тут, долг, в долг. Давай, давай. Ну, ты... Хорошо, сейчас приду. А давай, давай. Вот давай, скидочку хорошо, хорошо. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Давай. Сколько? Сколько у вас денег? Ноль, я Давай. Давай. дай покушать, Давай. Давай. Хорошо, значит, потом приходи ко мне. Я заплатил тебе три. Я тебе три за дом. Ну ладно. Ладно. Мне заплатили за тебя уже. Смотри, какие у нас две хорошие. А где его дом, кстати? Короче, у меня есть две кирки. Одна, если ты докопаешь дети. Всего своих ресурсов стараюсь, 50% вообще. Новый Маз бравлер. Мне. Новый бравлер. А ты? Выбирай 10% или 50%. 10 какая-нибудь дичь. Давай. Новый 10. бравлер. Нет. За тебя заплатили уже. Не 50. За, te... за тебя заплатили уже. Поэтому... Если, если тебе дадут... Это твой дело... Ты должен... Да, дать... да. О, Всё, Динамайк, ты за куда? тебя заплатили уже. Кто заплатил? Биа. Биа просто красавица. Да, теперь ты можешь жить. Так, пока... это шахт, да, у вас? Да. Э! Стартер, дед сюда. О, шахтёр, это изумруды. А у нас нет двух мирах. Я пошел делать броню. Может быть. Так, мне надо... Молодой человек, хочешь помешать? Я тут... Да, пожалуйста, кирку халява. О, привет, О, Гем. О, Гем. О, при на Майк. Я собираю на это. А я тоже собираю. Я буду отдаю, мы делаем с ним броню Игорь Киеве, то это. А я в эту так. О, гемы неплохо. Что-то здесь не так. Барли, а сегодня шеде будет? Да, сегодня шеде будет. Нам нужен шедевр. А да. О, надо идти скоро туда. О, а гемы. Целых семь гемов. Когда может... сюда, Барли! Барли глухой. Сейчас, все, иди сюда. ШД еще будет? Да иди отсюда! Чего тебе, Барли? Все, ШД начинается? Кого Ой. нет? Дайте новенькому Бравлеру добыть шедей себе речь. Скоро, скоро, шедей. все, иди! Mm. Ну, ладно, Ты не знаешь, что, что такое ШД? Нет. О, Боже. Но мне интересно, есть, что объяснять, объяснять. Боже, не банкер объяснял. Мне интересно, Ой. что такое ШД. Да? Ну, шеде это типа там все сражаются. Короче, 10 на, на 10. Все сражаются против вс... всех, понимаешь? 10 на 10? Всех, понимаешь, все сражаются против всех, понимаешь? Тут на гемах, ой, на через гемах, на... на этих гемах, как их зовут-то, кристаллы, да. или как их, фиолетовые такие? Да, они очень перекрывают. да, это... Говорят, я вот, у меня уже много стаков, и, мне кажется, ну, я да, уже... Ну да, может, при... на там... Где-то через 10 секунд, ну... У меня есть идея победить этих всех браузеров неудачников Так. Так. О, спай. Привет, дружинка. Привет, Да, так, так, скоро так. это, там, Надо в шеда уже, наверное... Вчера я, я иду к тебе обменивать ресурсы, пошли. Друзья, друзья, друзья. пойдемте ко мне обменивать ресурсы. Скоро Фрэнк приедет. Нет, еще ничего. Торговец, не знаешь? Пойдемте, дайте я Хорошо. это пройду в наш банкет Ну, знай, давай Привет. привет. Я иду к Шелле обменивать ресурсы. Я верну позже. Это мои первые вещи, первые вещи не отдают. Потом будут говорят то, что... Как в рыбалке, как в рыбалке. Первый ловник не отдают. Знаешь почему? Ну, пойдешь. Первый да? улов никогда не отдают, потому что потом будет плохой улов ловить. А, ну, Шелли, пойдем. Один вот, гем, да. семь кристаллов. Два, два гема, один, один голд коин. Ну и что ты купишь? Берешь все на, все на что, два гема, один голд коин? А кристаллы зачем? Они что бесполезные? Один гем семь кристаллов семь кристаллов два гема ну давай за два гема как два гема это что это вот эти четыре пять шесть семь девять десять одиннадцать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 Тридцать три голдкоина? Да. А столько них а да, да. Люди, может, помогите да. мне! Ты где был? Тридцать три голдкоина. Секунду, вы надо вы... найти. Тридцать три голдкоина. Так, я застрял в роборубке, Я застрял в каком-то каком этом. Где голдкоины? Я, я, я застрял. Дед, погоди, у меня ну. Я, возле мэри, я возле арены 1-1, там, там есть режим. Так, погодите. У Бегу! нас не проблемка, ищем голдкоины. Давай, спайкич. Бегу. Ищи мне голдкоины, ты. Мы мра. Я ищу. Люди, спасите, я... Мра, я, мра. я ищу. Тебя. Я Я вообще-то шею. Я ищу себя, я возле дуэли. Шели. Шо? Да, я тебе я... помогу. Да, я вот, Где? В середине. Вот. А, а, а, это голдкоины? А я думаю, вот это голдкоины. Иди, Иди gold попроси, Спайк, кого-нибудь Нет, кто тебе такие голдкоины Это мне беда, меня обманули. Да. Это фейк. А, блоки нужны. 36 штуки дай мне. Блоки, блокин. 33, хорошо, Да, пойдем. Мне нужны блоки. У кого есть блоки? Я держи. выйду отсюда. Подожди, держи. я выйду. Прошу В этом сейчас. помещении же нельзя мне быть. Ну да, ты тебя О, зарежу. Кто? кто меня зарежет? Не хочу зарежет. Я тебя зарежу, нет, конечно. А. Там был ним. Ой. Нет, нет. нет. А да, держи сегодня, не Так, я бе пойду убивать. Не Убей, бей, полярочка. Она тупая. Стой, а где Подожди, шеде. шеде еще раз. Подожди на. О мой гелый! какое шедев нас, подождите, спасите лучше. Подождите, я убью Би, Она мне под... там подкинула плохие. Ой, спасибо, Би, спасибо. А да, где Би. шеде? Вон там шедев. Без, а ты как выберешься? Я? Бул. Да, Бул. Бул, вот где Привет. шеде? Это. Получил... Ты оружие продаешь. Там где есть какое-нибудь оружие? Где? сейчас давай, так, давай. Где ты, Бия? Здесь, Бия, я На, а, ну а, меня скиднули. Где и за мной не бежать, здесь секретное место, а -а -а. я здесь. Но ну, а мне как обычно можно, Дай мне. Да, заходи. тебе нельзя. можно. Привет. Да еды, еды, общем, пожалуйста. пожалуйста. Я тебе вот. А то он еще же надоел. Я Спасибо. уйду. Еще, еще не началось, что-то. А где Бея? Я его зарежу. Я зарежу ду ду попал, а лучше, Подожди, Распали. мы сейчас... Да. Спайк! Да? А ты не видел Бея? Она, я не знаю, она ну в какой-то раз упала. Как в... Я в ее зарежу, обзор, я здесь, здесь я буду. Тук-тук-тук-тук. Сейчас Привет, Дохожу. Ты чё мне... ты чё Привет. Мне За сколько? Эй, ты... ткольно... ты чё мне подделку за сколько? За сколько? За Извините, кризис. Какой кризис? сколько? За сколько? За сколько? За сколько? За сколько? подожди. сколько? быстро На. или ты, живой? ты живой, моя... Всё, пока. Давай мне настоящие деньги. От... Своих, своих мало. У меня своих мало. Дай мне настоящие. Да. Мне она да. дала максимум. Бул, стой, она мне дала. Всего лишь 16! Я не могу О, тебе, тебе все отдать! Можешь мне еще жить придется. Все, друзья, все, отстань. Ну ладно, все. Все, а давайте чешулдом. Давай, стой, дай из да, шедау. Блин, надо быстрее, э, а надо, шарик, не у, у вас а хоть броня какая-то есть. Барли, давай быстрее, у нас Все, шедау. Заходите. Эй, Барли. когда А ты не играешь, да? А закрывать у тебя есть? Нет? Ну на, вот у меня былыжник есть. Закрывай. Все, давайте. У меня мощная Шелли. Ты обычный боец. Я обиделся. а а Зато у меня ульта сильная. У тебя нет. Я типа уберусь за ульту. Шелли, давай тимица. Катина такая. Берки, да. Все мы в теме со Спайком. Зарежу. Убейте все Био, пожалуйста, Би, пожалуйста. Да, согласен. Давай, ДИ. Давайте минус бей. Би. Бей. Согласен. Убейте Би. Бей. Потому что так надо. Берки. Давай их убьем. Эй, Динамайк, ты проиграл? Динамайк проиграл, он читер. Майя, это... Нет, нет, какой второй это шанс? Убил. Да, я победил. Победил. я тебя победил. убил, скотина. А, да? Какой да, второй шанс? Рю, меня... я победил а, первое я у... место. Да ты победил а, я убила. Да победил я убила. Он же меня убил. А кто второе место? Кто второе место. Так ты неси награду. Неси награду. Где бия, Я ее зарежу. мне мои голдкоины. А кто второе место? вам дам. Я вам дам. Я Я вам дам. Я вам дам. Иди сюда, шель, О -о -о -о. Там, Ай, крыса, фу. Из-за вот Майка я должен быть, а -а -а -а. если бы он не зашел фу, на эту Дед вонючий. все. Дед, будешь... Сейчас будешь лезть, мы тебя в клетку посадим. Ты. Ты. Ты. Ты. Понял? Ребеночек. белую комнату. Пора а за дед в я тебя хочу показать. Мы нашли клад за мной. Нет. Да. пойдем. Нет. Гоми. Я Гоми. не поведусь Гоми. на ваши слов. Гемы, гемы, гемы. Там гемы, голдкоин и вообще алмазы. Мы с собой хотим поделиться. О, Барли, на... ты принес награду. Мне геми, мега геми, ящик геми. нет. Нет, зайди туда, где это пойдем. Я, я топ один был. не нужен геми, мега смотри. ящик. Гелы, думай, мега думай. ящик это большой ящик. Ты, ты, мы, за Тащи Нет. три места. Там гемма, большой гема. Вега. Вега. Вега. идите Вега. Вега. Вега. Вега. Вега. Вега. Вега. Вега. Вега. Вега. Вега. Вега. Вега. Ломает город, город Ламарин. Заходите, а берите а гемы, вилло. гемы, гемы, гемы, гемы, тысячу, тысячу плетей тебе. Ты а Эта... яймисмарт. Где... Это с камели меня. Барли, давай награды. Вот иди за гемы. Тут сейчас я посмотрю, кто второе место. А кто второе место, кто был? Биа, Биа, Биа, второе место. Биа, где? я третий должен быть. избивать. Би. забери свою награду. Ой. Би, ты Би, забери у Барли свою награду. Да прекрати избивать. Так, Би. Иди, награду забирай. На, на, на них? На них их надо убить, нет, кажется. Это, это а, нет, это маленький ящик. на да. на Маленький а, у меня должен быть. Средний должен дай быть. ей. Байку, байку и он Средний. Кто био. Би, а, а био? Био, Био. У нас нет Био. Вот Био. Ну прекрати меня избирать. Био, сюда иди. Меня я меня а за... сбивают, я смотрю. Дай большой ящик. Олег, Это Ой, маленький. Большой дай. Бул, а что ты делаешь? Так, маленький, на. О. Дай Зача? большой ящик. Открою дома. Это прикольно, это, это массаж пяток. <гас> ты голдкоина. А что это? у меня. Вот меня без... Бери вот Что-то это подковно, угу. сзади, настоящий. Вот. И это... Просто... Это... Это... Вот. Вот. Да, Дайте, вот этот вот голубо-глазый, э -э голубой Давай съедим а, его. Свою, в мою... Я, его Я его съем. можно Би. его съесть мне. Био, да, хочет нужно. избивать всех. Мне он не нужен, я Бина. Же. Да, она избивает всех. Ботинки. Даже... Ну, повезло. Даже шелли покрасивей. Мне говорят, да, потому, что, потому что не надо избивать. Био повезло, у нее ботинки. Био. Да. Био, я не знаю. Я вообще тебя на группе, я за все раунд захожу. Биоа, тебе повезло просто. Мы с, с Булам еще вернемся. И заряжем всех, и заряжем тех, кто меня ждал. Заряжем всех вообще. Пойду к себе в дом. Ой. Ну, а на этом будем заканчивать. Есть вопросы просто ссылки подписывайтесь на канал. С вами был Иф. Всем удачи и всем.